шевелился где-то так нужно еще громче давайте лежит Леопольд Леопольд чего выходи да. ладно и последний раз третий грох лежит запах это лесо тем самым где-то здесь рядом Сейчас ты доходишь и страшный. страшный. Надо быть выпить потом. Да. Ну ладно, вешай, ты доходишь.